Здравствуйте! В этом уроке изменим яркость по ключевым кадрам. Для добавления данного эффекта щелкните правой кнопкой мыши по клипу и из контекстного меню выберите раздел «Добавить видеоэффект». Пункт «Яркость по ключевым кадрам». На клип добавилась полоса, щелкнув по которой двойным сучком мыши, вы сможете добавить контрольную точку. Создайте несколько ключевых кадров. Перемещая вверх или вниз контрольную точку, вы задаете яркость фрагмента. Если вы поднимете вверх, то яркость в этом месте увеличится, если же вниз, то яркость уменьшится. Настройте яркость контрольных точек по вашему усмотрению. Просмотрите получившийся результат. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.